Всем привет на Зона Гейм и смотрите в этом выпуске. Новая гоночная игра в духе Need for Speed Unbound. Неужели Horizon портирует на смартфоны? новые многообещающий проект от NetEase. Что будет с Need for Speed Mobile и что сказали авторы Rainbow Six Mobile, выйдя на связь? Это и многое другое сразу после заставки. Зона Гейм. Канал о мобильных играх. Подпишись. Новость для любителей поиграть в амангас. Разработчик поделился информацией о планах на 2023 год. Он пообещал новые роли, изменения дизайна магазина, сделав в нем все интуитивно и понятнее, а также новую карту с новыми заданиями и разными сюрпризами. Стало понятно, по какой причине в Electronic Cars решили закрыть Apex Legends Mobile, и даже что будет с игрой в будущем. Как оказалось, дело вовсе не в читерах и уж точно не в количестве игроков. Все дело в кроссплатформенности и в переносе контента с ПК на мобильное устройство. Это оказалось намного сложнее, чем думали разработчики в начале своего пути. К тому же, добавив двух уникальных персонажей Фейт и Рапсодию, игроки ПК и консольных версий обозлились на канон проекта, ибо какого черта эти персонажи находятся на одном и том же Чоноке. Чем дольше бы вели разработку над игрой, тем больше бы разработчики рыли себе яму. Поэтому было решено закрыть игру, переосмыслить, решить вопрос с кроссплатформенностью, как это теперь делается с Call of Duty, и выпустить новую мобильную игру из вселенной Apex. Это будет очень не скоро. Первая новость про проделки от фанатов в нашем новостном выпуске. Один из поклонников игры сделал для Genshin и пак 10 загрузочных экранов, которые появляются в момент загрузки сервера. Мод под названием Rockstar Games GTA 5 уже гулять по интернету и за сутки был скачен более 1 миллиона раз. Кому интересно, переходите в Google. Но после нашего ролика, естественно. Эту новость хотели добавить в прошлый выпуск, но решили поделиться ею ближе к дате выхода. 14 февраля станет доступна мобильная игра Tomb Raider Перезагрузка. Как всегда, Лар отправится в далекое путешествие в поисках редких артефактов. По сути, ей будут встречаться разные противники, головоломки и ловушки. Подбирая драгоценности, вы будете пополнять свой кошелек и покупать на них шмотки и разные прибамбасы, которые пригодятся в путешествии. Сейчас у Ubisoft не самые лучшие времена, поэтому Rainbow Six вряд ли скоро будет доступен. Авторы Rainbow Six Mobile вышли на связь. Они сказали всем спасибо за терпеливость и сообщили, что разработчики со всего мира, не покладая рук, работают над игрой. С проектом все нормально, и Rainbow Six Mobile обязательно выйдет. И да, раз уже заговорили про эту игру, то напомним вам, что игрой владеет Ubisoft, а то многие из вас уже подарили этот проект Electronic Arts и вместе с этим устроили преждевременные похороны мобильная игра Indos. Наконец появились кадры того, как будет смотреться меню новой королевской битвы, и вместе с этим нам дали возможность посмотреть на будущих персонажей. Помимо этого дали посмотреть на несколько скриншотов. Судя по комментариям, проект смотрится лучше, чем Apex в свои бета-дни. Да и в целом ощущается дух, знакомый нам вселенной Apex. Все смотрится красиво и многообещающе. Интерес к игре растет молниеносно, а нам остается радоваться, что сможем поиграть в подобную игру без VPN. К слову, Зона Гейм начала поддержку Indos по советском пространстве. Кому интересно, заходите в дискорд, телеграм или ВКонтакте, как вам будет удобнее. Все как Вапекс, разработчики, наверное, тоже от Orbex. Нет, из похоже решил своими проектами захватить 23 год игра миссия 0 будет напоминать о только с видом от третьего лица игроки будут разделены на два лагеря например на 4 шпиона и на два охотника шпионы должны смешаться с толпой и проникнуть в пункт назначения чтобы украсть некую информацию пункт с каждым началом игры всегда меняется а в это время охотники должны наблюдать за окружающей обстановкой чтобы найти скрытых шпионов какие будут условия для победы еще не ясно но точно известно что шпионы смогут использовать подручную Реквизиты, разные шмотки и некие навыки, чтобы можно было обхитрить охотников. Вот такая вот игра. Звучит интересно. Остается дождаться даты выхода. Авторы Horizon Online не на шутку задумались перенести свою популярную игру на смартфоны. И не просто сделать нечто похожее, а сделать полноценный порт. Игра пришлась по нраву миллионам игрокам, особенно за открытый мир и ее концепцию. А теперь пора захватить и мобильный игровой рынок. Как по мне, так прекрасная новость. Интересно, сколько такая игра будет стоить? Вы забыли сказать, что Russian Sub стала бесплатной, а Moto Deport в ближайшее время тоже станет бесплатной вышла новая и очень красивая игра, на которой вам стоит обратить внимание. Ее название – Энделинг, В центре внимания лисица с ее детенышами, которых надо всячески оберегать, прививать им разные навыки и кормить. А для этого надо охотиться. Но мир, как мы помним, не добр и повсюду поджидают опасности. Одна из них – это человек, из-за которого всем животным необходимо постоянно перемещаться и искать новое жилище. Знаете, что в этой игре каждое ваше решение может повлиять на ход игры. Пока доступно для iOS, но скоро появится и для Android. Как всегда, топа, я все еще мечтаю попасть в видос. Новая гоночная игра KanjoZoku стала доступна для Android и iOS. Японцы выпустили свою версию Need for Speed Unbound. Правда с Unbound, кроме как визуальных эффектов и автомобилей, больше ничего общего и нет. Да, есть заезды по кругу, но больше она ориентирована на дрифт. Выполни дрифт за определенное время, получай очки и будешь молодец. Имеются лицензионные автомобили, правда все сомневаются, что за логотипы на тачке кто-то кому-то вообще платил. Те, кто успел в нее поиграть, нахваливают физику. Спасибо. Хочу спросить, есть новости по Need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 А теперь новость Бомба. И снова NetEase. Они открыли новую дочернюю компанию Spliced, в которой вошли ветераны индустрии, работавшие над такими играми, как GTA, Call of Duty, The Sims и Rocket League, а также бывшие сотрудники Google, Amazon, Snapchat и Twitch. Spliced займется созданием только новых мобильных игр уровня в 3A, то есть высшей категории, и поговаривают, что разработчики решили замахнуться на святое на GTA. Знаете, а я в них верю, потому как это все тот же NetEase. Поэтому ждем шедевр. Сейчас они открыли Дали всем понять, что работает по какой-то крупной франшизе. Интересно, связано ли это как-то с Rockstar? Не их ли это франшиза? Если вам мало игр, можете посмотреть наши предыдущие ролики. Причем они еще очень даже актуальны. Вы смотрели Зона Гейм, не забываем подписаться, чтобы нас не потерять. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч и увидимся вновь на Зона Гейм.